кормой намотаются. Чтобы снились тебе сказки разные, я в глубинах не сплю, кореглазая. Чтобы снились тебе сказки разные, я в глубинах не сплю, кореглазая. Я в глубинах не сплю, кореглазая. На флаг бегусь смирно!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 Аж нам было семья. И пусть не становлюсь моложе, Со мной остались навсегда